Ну, вообще, надо честно сказать, что ICL на сегодняшний день это самая главная фактичная линза, которая имплантируется во всем мире. Что касается меня, я занимаюсь имплантацией фактичных линз последние 18-19 лет. До этого был сильным приверженцем так называемой фактичной линзы для передней камеры глаза. Это фирма, которого, голландская фирма, которая производит эту линзу, называется Линза артизан тоже хороший имплантат, но он имел определенные недостатки то есть, допустим, его видно в глазу. То есть, я вот уже касаясь положительных сторон ICL, когда она в глаз имплантируется, линзу как таковой не видно. Это важно с косметической точки зрения, потому что линза находится не до радужной оболочки, а спрятана за радужная оболочка Кроме этого, а, имплантат уже свыше 20 лет на рынке, и он создан из потенцированного материала. Материал э, э, э, хорошо приживается, неизвестно никакие отторжения, это очень важно при имплантатах, и э, исходя из того, что уже сотни тысяч, еще миллиона, по-моему, нет, но сотни тысяч, семьсот, 800 тысяч людей уже получили такой имплантат в течение последних э, десятилетий, э, можно исходить из того, что материал чудесно переносится телом и не имеет никаких побочных действий. А большим проблемом, почему ICL в последнее время перегнала вот этот другой имплантат, эту фактичную линзу под названием «Артизан», то, что один японский коллега, японский ученый, имел гениальную идею. Он сделал маленькую дырочку в самом центре этой линзы, и за счет этого вероятность того, что естественные хрустали, которые находятся за этой линзой, недостаточно получают водоснабжение, намного уменьшилось. То есть вероятность того, что последствием такой имплантации может быть катаракта, это последствия резко уменьшилось, и тем самым намного больше хирургов заинтересовались этим видом имплантатов. То есть это плюс, конечно большой плюс, Пациенты видят в течение кратчайшего времени после имплантации видит очень хорошо. С оптической точки зрения надо даже сказать, что фокичные линзы в принципе даже дают лучшее по качеству зрения, чем лазерная коррекция. Особенно если, допустим, близорукость высокой степени, фокичные линзы в любом случае дают намного больший результат и лучший результат, чем лазерная коррекция. Но, конечно, есть и определенные минусы, частично мы это уже коснулись. За счет того, что ты все-таки вносишь инородное тело в глаз, которое находится вблизи собственного хрусталика, существует потенциальная возможность того, что э, помутнение хрусталика за счет этого может э, убыстриться, э, и что человек может получить катаракту, допустим, раньше, чем если бы у него такого имплантата не было. То есть, это, как всегда, определенный компромисс, но, в принципе, от 10 до 20 лет э, такой имплантат может оставаться в глазу без больших проблем. Конечно, какой-то определенный минус и в том, что мы всегда говорим нашим пациентам, если мы выставляем имплантат, раз в год вы должны приходить к нам, мы должны проконтролировать, проверить все. В том же месте остался имплантаж, что-то увеличилось. Ведь у нас все изменяется в теле. Да? Человек не рождается и остается таким до да, возраста 100 лет. Um, то есть это более интенсивно, что касается а, а, а, а, кажется, последовательных а, исследований. С другой стороны, так как это чаще всего очень сильно близорукие люди, у которых минус 12, минус 15, так и так нужно проверять и глазное дно. И поэтому, может быть, это даже какой-то определенный стимул, который приводит их к офтальмологу для того, чтобы хотя бы раз в год как следует проверить состояние глаз. То есть, в резюме на сегодняшний день сифатичных имплантатов ASL в любом случае номер один по всему миру. И на данный момент я пока не вижу серьезной конкуренции этому имплантату.